Капитан, переевральский театр разведки. По меньшей мере шесть предателей. Очень хорошо. Да, шесть. Вот раз, когда я стал мужчиной. Что? Неважно. Продолжайте. есть какой группы эти предатели? Все они из черного. это вы черные хромовники? Черты, Я знал, что им нельзя доверять! Я пытаюсь сказать черный легион. А-а-а... Классическая ошибка. Они хорошо оснащены. Стандартная амуниция, капитан. Ничего особенного. Но нам нужно вот именно поэтому я тренировался своим санцеем. Я полностью свое искусство мятя. Только ради этого момента. А, нам нужно двигаться быстрее, если хотим поймать их. Мы продолжим следить за ними. Всего два часа, и мы уже должны сражаться. Два? Да, два. Вот это когда я стал мужчина.